Всем привет дорогие друзья, с вами Егориус ТВ Долгожданное видео, вы все думали, где он, куда я попал, чего и как было В этом видео я вам все расскажу и все покажу Для начала я вам что хочу сказать, ребятушки Самое главное, 25 ноября Кетроварс Сервер Крафт ВВП x 100 ребятушки, без доната А и И вещей Это будет ТОП топ открытия администрации игры никакой клан не туда не зовут чисто просто идет призыв стримеров идут туда такие стримеры которые уже ну давно все серваке такие играют пришились и идет туда чисто братва этих стримеров стримеру идут игорю с это я легенда режека рандольф димас еще пару ребят будет там троечка где-то Кетра впервые решила сделать необычный сервер без покупных кланов для соло-игроков. Без доната, а играет вещей без ограничений в кланах. Чистая игра с подписчиками, без профессиональных паков и так далее. Каждый работяга может фаниться со своим любимым стримером. Понимаете, что делается, ребята? Чисто будет как будто вот война стримеров. Но это же это реально интересно будет. То есть Я вам представляю, сколько на самом деле, если такое, такую тему сделают, Насколько много а, можно собрать людей. То есть все зрители «Легенды Режека» будут драться против моих зрителей, образно говоря. Все зрители Рандельфа против там, э, «Может мы наоборот с «Легендой Режек» объединимся и вместе задавим серьезных ребяток, понимаете?» Это будет 25 ноября у нас, ребятушки, открытие сервера. Команда Кедроварса со своей стороны обещает делать медийные приглашения в наши кланы то есть она будет нас своих там, у них там 10 тысяч человек в Телеграме у них и они будут медийно делать рекламу типа вот посмотрите прямой эфир стример, стримера Егориуса ТВ э, он собирает людей в клан, вот можете к нему войти вот прямой эфир э, стримера Легенды Режека, можете к нему войти и вот такие темы, то есть будет реально видно э, каждого лидера клана, кто что добивается, у кого поактивнее народ, у кого не очень ну вообще будет очень круто, ребятушки, честно говорю я всем советую залететь 25 ноября если вы, кстати, это будет мой первый стрим у меня до этого стрима вообще не будет на моем канале и 25 ноября я запускаю свой первый стрим после такого огромного э, перерыва 25 ноября заходи и будешь со мной играть если ты соскучился по мне тоже как бы вот. и вместе рубанем с тобой на этом серваке я еще даже не думал, за кого, но я сейчас создам ссылочку на форуме, там на PvP-X100, на этом Кедроварсе, на форуме. Соответственно, сделаю репост этого видео в свои группы везде. И мы э, кого-нибудь выберем и будем играть за этого персонажа. Месяцок порубимся точно, ребятушки, месяцок порубимся. Вот. Так, еще что хотел сказать. Что получилось э, с, у меня с этой мобилизацией? Я, ребятушки, буду говорить все вкратце, как было, короче, потому что я не хочу э, делать из этого огромное оглашение, ог огромные проблемы. Э, не хочу я прям, знаете, жаловаться кому-то, я просто рассказываю, как было, как будто это было не со мной, смотрите. Хотя, сука, это было со мной, я, блин, я, честно говоря, слой за эту ситуацию, конечно же, обраду нельзя так, ну, не думать. Короче, вышел я на улицу, мне до этого сами знаете, помните все эти моменты, когда начинались э, мобилизация повестки. Мне приходила повестка. Вот. Приходила повесточка мне. еще за два дня до этого начала моей мобилизации. Якобы, явитесь в пункт, все дела для уточнения документов, там, для уточнения всех документов. Я ее от, от, ну, нахер мне это надо, я ну, ничего никуда не пошел. Как бы. Потом объявили официально мобилизацию. И я в этот день, по-моему, в этот день как раз я прям сразу и пошел на улицу. Все начали нервничать, там всякие переписки, кого что забирают. И я уже как бы, это, по-моему, даже после стрима было. Вот, да, это было после стрима. Я там на стриме уже, короче, малец сдал И вышел на улицу, как так сказать, с добавочкой, понимаете. Здравствуйте, добрый вечер. Короче, лейтенант, здравия желаю. Здравствуйте, здравствуйте. Все фигня, ваши документы. Я говорю, у меня нет документов. Ну с собой нет документов, я, говорю, я из дома вышел. Они говорят, давайте документы, типа сейчас типа мобилизации все дела, вы типа мне рассказывайте в нетрезвом состоянии. Я говорю, а что такого? В смысле нетрезвом состоянии? Я всегда иду это моя дорога от моего дома до моего магазина. Я говорю, я иду купить себе алкоголь. Я говорю, что он такого? Типа, поехали, они мне говорят для уточнения информации. Я говорю, да не поеду я никуда, блядь. Говорю, у меня двое детей дома, что не понимаете? Они говорят, что вы орете? Я говорю, да не ору я, блядь, говорю, я иду просто нормально, да, в магазин. И вот маленечко они так что-то взяли. Хлопысь, и Я мордой в пол, короче. Вот. И они, как будто я блядь, уже реально сопротивляю. Я говорю, я нормально, отпустите меня, блядь. Меня бесит это, понимаете? прям, я... Меня это бесит. Короче, в итоге забрали они меня, там выяснилось, что, оказывается, ко мне уже приходили две повестки, а я от них, типа, прятался, не жил по месту жительства, и ну, вот эта проблемка, она дальше все раскрываться начала, начала, я там еще э, тоже был добавлен, и под градусом ругался, короче, бранными словами всякими, и так вот и получилось. То, что в итоге, пока все мои документы не уточнили, что действительно у меня онкология с этой стороны, у меня опухоль голосовой связки. вот Полипа выросла, она уже, наверное, сейчас сантиметровая. Когда два месяца назад проверяли, она была 0,7. Как бутылочка сладенькая и вкусненькая. Вот. Такая вот тема, ребята. Вот такая вот тема произошла, когда уже полностью все определилось. Что я не годен, меня отпустили спокойно, блять. И все. А там что, там, там было херово. Не всегда тепло, не всегда вкусно. И не всегда сухо, как говорится. Ну вот так вот. Все, ребятушки, жду вас всех 25 ноября на сервере Кетровас. Это будет PvP Крафт, Короче, в любом случае, давайте заходите со мной на сервак 25 ноября. Начнем заново общаться. Заново мой канал Пропьем в топы Егориус ТВ должен быть в сфере Линейш 2, ребятушки Не забывайте меня Всех обнял, всех целую Жду всех 25 ноября